всем привет вот мое новое видео на тему брошь листик клена. не забываем что нужно подписаться на мой канал поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик и тогда вы не пропустите ни одного нового видео список всех расходных материалов я как всегда выложу в этом видео в самом описании также я добавлю ссылки на магазины в которых я покупала эти товары Специально для вас я нарисовала выкройку кленового листочка. Найти и скачать ее вы сможете под этим видео в описании. И просто легко обвести и использовать для своих целей. Немножко магии нам не помешает. А потом еще немножко, чтобы просто запялить пяльцы Берем шаблон. Я взяла желтый фетр. Вы можете взять и зеленый. Но в данной ситуации я считаю, что желтый более уместен. Также нам понадобится золотая канитель. Довольно-таки жесткая по структуре, не мягкая. Мы немножечко ее подрастягиваем. Берем леску. Можете взять и мононить, если она у вас есть. Можете взять нитку, но нитка будет очень сильно видна. Не советую. Пришиваем канитель при помощи лески к нашему контуру. Места, где листик должен иметь острые углы, вы просто формируете пальчиками. Заканчиваем пришивать канитель, убираем излишки при помощи ножниц. Итак, наша базовая основа готова. Для того, чтобы пришить наш красивый зеленый бисер и пайетки, я использую темно-зеленую нить. Обыкновенную швейную нить. Начинаем пришивать с нижнего края. Мне так удобнее. Я сначала использовала одну единичную бисеринку. Затем я нанизала одну пайетку и еще одну бисеринку. Таким образом у меня получается специфичный рисунок, которого я хочу добиться. Когда мы обратно пропускаем нить, мы не пропускаем ее через бисеринку. Иначе она отвалится, останется голая пайетка. Только в пайетку обратно. Я думаю, на словах не так понятно, нежели на картинке, поэтому вглядывайтесь, что же я там вытворяю. В первом ряду мы используем исключительно темных оттенков бисер и пайетки. Во втором ряду я использую более светлые, ближе даже к салатовому цвету бисер. Таким образом мы создаем мягкий переход от темного к светлому и получается некий градиент. Я решила добавить немножечко канители, дабы имитировать прожилки у листочка. Все-таки он без этого окажется несколько голым. Советую сделать это и вам, пока есть свободное пространство. Желтый бисер и пайетки я пришиваю в два ряда. Вы можете сделать больше или меньше, смотрите как вам удобнее. Я предлагаю взять вам более светлого оттенка нитку. Можете взять салатовую, можете взять желтую, какая у вас найдется. Оставшуюся часть листочка мы будем обшивать золотыми поетками и желтым бисером. Половина работы пройдена. Теперь нам нужно сделать черенок. Я его решила изготовить из пина в форме гвоздика. Пин нужно немножечко изогнуть. мы Нанизать на него бусины. У меня это кристальные беконусы. И кончик нужно будет закруглить при помощи круглогубцев. Для того, чтобы мы смогли его закрепить потом на самой броши. Теперь можем спокойно расчехлять наши пальцы и вырезать. Для того, чтобы обшить контур нашей броши, нам понадобится золотой бисер. Из желтого фетра мы снова по выкройке вырезаем еще одну основу. Это будет изнанка. На изнаночке при помощи булавки и простого карандаша мы делаем наметки и прорезаем дырочки, чтобы установить эту булавочку. На серединку нашей булавки я наношу немножечко клея, чтобы она не каталась. Из картона мы вырезаем плотную основу. Приклеиваем бумажную часть лицевой части при помощи клеевого термопистолета. И уже подклеиваем изнаночную сторону броши. В нижней части броши оставляем небольшой кармашек. Это нужно для того, чтобы закрепить наш стебелечек. Ну, теперь можем приступить к завершающей части. И при помощи лески и золотого бисера мы начинаем обшивать контур Роши. Вот такая замечательная брошь у нас получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. До новых встреч!